Вот Решил вырваться завтра на рыбалку и решил сделать себе гидропланктон Заказал токаря вот такой формочку такую сделали мне и экспериментирую с гидропланктоном Сделал смесь Состав могу кому надо в личку скинуть Один бочоночек получается приблизительно 49-52 грамма Гидравлический Пятитонник вот что получается у нас но На выходя чуть ломается четко 50 грамм вот что уже получилось сделать.